Одной из главных составляющих стратегий развития университета является международная конкурентоспособность, И, как известно, международные рейтинги являются основой этой программы. О том, в каком рейтинге Казанский университет улучшил свои позиции, узнаете в нашем следующем сюжете. Казанский университет поднялся на 36 пунктов в рейтинге университетских сайтов «Webometrics». По показателям июля 2020 года вуз занимал 792-ю позицию, а сейчас 756-е место в мире. В отличие от других рейтингов, Webometrics направлен на анализ роли университетов мира через призму интернета. В этом году еще поменялся э, это метод, то есть э, одним из э, важных составляющих раньше это было э, количество PDF-файлов, которые размещены на сайте университета. То есть. Но сейчас они больше стараются это смотреть на visibility, openness и excellence. Что это такое? То есть Важны не большое количество материалов, чтобы оно было, а чтобы его читали, чтобы его цитировали, чтобы на него ссылались. Казанский федеральный университет вырос в каждом из основных индикаторов рейтинга. По visibility, то есть вот насколько видят, насколько ссылается наш, э, на наш сайт тоже эта позиция здесь мы прибавили на 20 позиций по excellence тоже это прибавили, здесь у нас получается на 13 позиций. Это, они анализируют публикационную активность наших ученых, то есть их труды в сети интернет. В национальном разрезе уже на протяжении четырех лет Казанский федеральный университет сохранил представленность десятки лучших вузов России. Кристина Надыршина, Радик Загидулин, Леонардо Влетьяров, Универньюз.